Привет, аудитория. В этой воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, UFC Vegas 57. В этом видео хочу разобрать главный бой основного карда турнира в полулегкой весовой категории между Мару Нурмагомедовым и Нейт Меннисом. Ну, Мар Нурмагомедов 26-летний проспект из России, провел он в профессионалах 14 боев, при этом все свои бои выиграл. Обладает он отличными борцовскими навыками, хорошей и, главное, разнообразной ударной техникой, которая улучшает от боя к бою. И имеется у Умара хорошее кардио, которого, в принципе, хватает на трехраундовый поединок при энергозатратном ведении боя. И все идет он на серии из двух досрочных побед против Сергея Морозова и Брайана Каллахера. Кстати, делал я прогноз на бой с Каллахером, где зашла ставка на сабмишин от Нормагомедова за отличный коэффициент. Ну, Его соперник 30 из 30-летний боец США, провел он в профессионалах 17 боев. И потерпел всего лишь одно поражение, то есть 16 боев и 17 он выиграл. Нейт неплох, стойкий, имеет в клыках серьезную мощь. Пожалуй, это единственное, что он может предложить в бою с Нормагомедовым. Есть Мэнниса борьба и партер, но, на мой взгляд, этот аспект у Нормагомедова находится как минимум на уровне выше. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне Менниса. Рост выше на 5 сантиметров, а рука рук больше на 8 сантиметров. Меннис, вероятнее все будет искать победу все-таки в стойке и всеми способами избегать партера с Умаром. Ну, а Умар будет работать в стойке. Есть у него хорошие кики ногами, хорошие лоу-кики. Будет он все-таки больше стараться работать на дистанции и искать возможность перевести или пройти за спину соперника, где сможет туда срочить нейтер. В своем прошлом бою Нейт чуть не попался на прием, а уровень грэппинга у Мара находится гораздо выше, чем у предыдущего соперника а, Менниса. Поэтому очень вероятно, что Нормагомедов найдет способ накинуть сап на а, Нейта. Но, с другой стороны, Меннис только один раз проигрывал в своей карьере и было досрочно ударом в корпус. Поэтому это не пробитый боец и довольно стойкий, каким Нормагомедов в принципе. Вполне вероятно, что ребята закатят яркий трехраундовый поединок, исход которого будут решать сути. Ну, а я, вероятнее всего, выберу золотую середину в этом бою. Поставлю на тотал больше полтора за коэффициент 1.95. Ну, в принципе, довольно-таки неплохой коэффициент. Считаю, что оба непробитые бойцы. Оба, а, можно сказать, что они проигрывали досрочно.